Собор Святого Петра или Базилика Святого Петра находится в Риме. Это собственность города-государства Ватикан и центр Римской католической церкви. Перед базиликой простирается огромная площадь, в центре которой возвышается обелиск Ватикана, привезенный в Рим в 1937 году, и два одинаковых фонтана. 140 скульптур святых украшают колонады по краям площади. У подножия ступеней, ведущих в базилику, стоят скульптуры Святого Петра и Святого Павла. На верхней части фасада базилики находятся скульптуры 11 апостолов, крестителя Иоанна и несущего крест Спасителя. Во время праздничных мероприятий на площади помещается 150 тысяч верующих, а иногда даже больше. Собор Святого Петра – это крупнейшая историческая церковь в мире занимающая первое место в списке семи паломнических базилик Рима. В давние времена, неподалеку от места, где сейчас находится базилика святого Петра, располагался цирк Нерона. В 1966 году святой Петр принял мученическую смерть в цирке Нерона, после чего был похоронен на ближайшем кладбище. Во время правления первого христианского императора Константина в 326 году на месте захоронения святого Петра и была построена первая базилика. Алтарь был размещен прямо над его могилой. Второй собор был построен здесь в 800 году. В нем Папа Лев III короновал Карла императором Запада. В XV веке базилика, существовавшая уже 11 столетий, грозила обрушиться. Поэтому при Николае V ее начали реконструировать. Кардинально решил этот вопрос Юли II, приказавший построить на месте древней базилики огромный новый собор, который должен был своим великолепием затмить все христианские храмы и церкви, способствуя тем самым укреплению папского государства и распространению влияния католицизма. В современном соборе имеются 44 алтаря, 748 колонн, 391 статуя и множество мозаик. Это бронзовая статуя святого Петра, которая обладает чудодейственными свойствами, поэтому верующие всегда целуют правую ступню этой скульптуры. Вы видите центральный папский алтарь, возведенный над могилой апостола. Его высота 29 метров. Алтарь украшен балдахином из бронзы и поддерживается четырьмя витыми бронзовыми колоннами, на которых стоят статуи ангелов. Это кафедра Святого Петра с троном Святого Петра, над которым парит в сиянии символ Святого Духа. Почти все крупные архитекторы Италии по очереди участвовали в проектировании и строительстве этого великолепного собора. Базилика святого Петра является настоящей сокровищницей. Одно из известнейших его шедевров – это мраморная пьета или «Оплакивание Христа Девой Марии» работы Микеланджело 1499 года. Пьета знаменита также тем, что на нее было совершено настоящее покушение – Скульптуру молотком пытался разбить человек, кричавший при этом, что он сам Христос. Размеры базилики внушительны. Общая ее длина составляет почти 212 метров. На полу центрального нефа имеются отметки, показывающие размеры других крупнейших соборов мира, что позволяет сравнить их с собором Святого Петра. Высота купола базилики от пола до венчающего его креста составляет почти 137 метров. Это самый высокий купол в мире, диаметр купола – 42 метра. В базилике святого Петра проходят коронации пап. Этот собор является еще и усыпальницей. В базилике похоронены очень важные для католической церкви люди и достойнейшие римские папы. Нижняя часть собора, которую вы сейчас видите, это некрополь римских пап. Существует также подземный некрополь Ватикана, имеющий свою историю. В 1939 году скончался Папа Пи XI. Он пожелал быть захороненным поближе к мощам святого апостола Петра в подземной части Базилики. Собственно, при его захоронении и была найдена могила святого Петра и его мощи. А затем были найдены и другие могилы, мавзолеи и склепы. Каждую среду в 11 часов утра Папа Римский приветствует с балкона людей, собравшихся на площади Святого Петра. Каждое воскресенье в полдень Папа благословляет всех собравшихся на Ватиканской площади из окна апостольского дворца. Рядом со входом в базилику стоит Ватиканская стража. Ритуал смены караула смотрите в другом моем видео.